бусинки да mm -hmm. вот ну морда ж крысиная блин ну, mm -hmm. вот видно там какой-то интеллект а на некоторых вот как бы начали с этого борьки алкаша да ну там нету интеллекта в физиономии ты mm -hmm. а тут вот блин видите она, она уже предупреждает ворогнает. да что ты давай а то сейчас буду грызть Что-то дохуя до ты пялись <звы> в эту книжку <звы> да, я разъя я разгрызу, <звы> блин <звы> Михаил Маленков, родные, если стрелку этим создателям забивать будете, зовите, мы поддержим. Люлей этим подонкам надо конкретных надавать. Правильно, мишу Двор да. там этого а бачення. Есть такая малороссийская. Вот. Нас Сталинград 13 километров. Вот. Ну, блин, я, конечно, не знаю. Но вроде бы как в современном мире 13 километров от какого-то города крупного. Ну, как бы что-то есть. Пригороды какие-то. Да хотя бы трава растет, потому что это лето. И хотя бы какие-то деревья. Видите, какая. Полосочка, блин, идеально. Это даже ровного... не пустыня, а просто какое-то плато. Я всегда вспоминаю блин, этот... Это э, град обреченный, когда они уже mm. вот тут совсем к краю отошли, когда уже просто-просто-просто грунт, ну какая-то тверь под ногами, под которой идти, которая вообще не жизнеспособна что-то рожать. Ужас. Вот, и есть такие про, проплешенные глиняные, которые это самое, вот, по твердости, как камень даже этот самый, да, видите, вот, 13 километров, что это такое? А если кто не знает, отсчитывается километраж от центра города, от центрального телеграфа, ну, это кстати, повелось. Да. То есть это уже, ну, вот там... Вот, а первые вот дома вот этого Сталинграда сраного, да, и все то же самое, да, крыша какая, досками, вот, первый забор, ну, второй, вот, этот самый, видите, ну, постелили, а дырки между этими забили другими этими самыми, вот такие крыши, да, это великий и могучий Сталинский Советский Союз, да, точно так же, как наша хата, из говна дранка. и палок, вот, дранка, это в заборку называется, и заливается этим, чем угодно, глины, говна, соломы, ну, Иногда Жужжалку добавил. У нас да. Жужока, ну, потому, ну, потому что. У нас Ну, по Шахтерский край. Ольный, да. Же, да. Вот, это тоже, видите, съемки с чего-то э, боевых действий, как отбомбились, снимают, показывают тоже. 42-й год. Но ну, вы видите, ну это практически э, эти самые, ну, вот эти спутники, ну, чуть-чуть выше, и спутники. О чем угу. говорили? Что спутниковых съемок нет. Это все равно аэрофотосъемка на самом деле. Чуть-чуть выше, я даже говорил, это вот какие-то эти самые, да, времен войны бомбардировщики снимают, разведчики. Чуть-чуть выше они бомбардировщиков прошли, пофотографировать. А сейчас бы съемки снять с вот этих вот стратегических бомбардировщиков, которые там хуярят 20 километров или сколько они там в высоте. Какие будут съемки? Она наш будут похожие на спутниковые. Вот видите, какая вот она на самом деле, духовная, душевная броня. И вот что оно такое, блин, когда корона на давит. Вот что такое это, колобье тела получается на самом деле. Оно. Не корона это никакая, а вот, вот это вот оно вот так вот выглядит. Ну, выглядит в виде короны, но видите, оно призрачное. Вот, и опять же, это в зависимости от того, что... Да-да. Броня была вот да. так, вот такая же, только фиолетового цвета. Да. Да, да, благодарим, да, Михаил Михайлович. Вот. Это же, опять же, видите, это для определенных случаев, так сказать, которые происходят. Вот. Так это в спокойном состоянии, а это, ну, скажем так, в эрегированном состоянии, вот это дива, вот, сейчас как ебнет по башке кому-то из этих самых, да, из агрессоров, мало не покарится. А вот что-то типа тоже этого, меча-кладенца или аргумента, да. Суровый-суров, пиздеж, там не равнина, а холмистая местность, сам под Сталинградом живу. Ну, значит, было плоское шута. Теперь наросло, получается. Серьезный Сэм. Мышка готова грызть гранит науки по поводу крыски. Да, классно. Вот, видите, правда жизни, да. Меня вообще не мотивирует конкуренция. Я считаю так. Вот у тебя получается лучше, чем у меня. Ебать ты молодец. Ну и пошел ты нахуй. Я тогда вообще-то говно 20, делать не два. буду. Вот понимаете, вот нормальный этот самый, логика элементарная, вот нормального русского человека, да. А нам вот это западные ценности пронесли в этом самом. Он это, начнет говно это. грызть этот самый, что, блин, лучше, чем кто-то. Ну это тут еще, да, вроде бы как с негативом, но ну, а в целом, ну у тебя получается хорошо, хорошо. Я буду заниматься тем, что у меня получается, да. а не тебя. А потом мы поделимся столкнуть. это самое. То, что ты лучше сделал, подаришь а -а мне, а то, что я сделал, тебе. Все и нормально. Ну, понимаете, <laughs> Дарвин, <с tweerm> Дарвин, у Ярвин. на него а ты ведь не медик, где так хорошо научился делать икулы? А мне один знакомый доктор научил, он сказал, главное помнишь, жопа не твоя. Вот И на самом деле, понимаете, ну, у медиков педика сомневаешь. вот эта жестокость, это взращивается еще с этих училищ медицинских, да, вот. И это все так, на самом деле. Ну да, не человек, а пациент. Беженец араб сел в такси в Берлине, потребовал выключить музыку, так как во времена пророка не было музыки, и она его развращает, на что таксист выключил музыку и вежливо открыл дверь. На возмущение араба таксист на русском ответил, что во время пророка не было такси, так что иди нахуй, и жди верблюда. Понимаете, вот как правда этот самый, да? То некоторые там кичатся, пытаются, а в глуп надо вещей проникать, да? Ну вот. Пиздишь, значит, ну следи не. за базаром, что ты пиздишь. Потому да, что уже, надо только по правде. Уже 10 шум. Так, Давай это отчет предыдущего стрима. Фига в Москве есть памятник леси украинки и Украинский бульвар. Я сам удивлен, кто-то отвечает. Только не говорите им про Киевский вокзал и набережную имени Решевченко в Москве. Ну вот так вот, понимаете? Потому что, ну как вот... Ну... А в Донецке давай. этот самый, как он, этот парк, как оно там, все забываю. А, нет, я перепутал Щербакова. На свою голову принесли этого, заразу этого, этого самого ангела этого памятника, который аж почернел. Так, что говорю, давай на да, да. наши фотки переходить. Так, пока я тут тыкаю, что-то там еще скажи. Угу. Серьезно, это не корона, а ним, побережный, либо теора. Структура... Велик... Благодарю, родной. Хороший поток. Очень добрый, очень светлый. Благодарю, межзаимно. Блин, какие кар картинки классные есть. А ну, блин. Как же их успевать показывать? Это, в принципе, видео показали. Наверное, сразу их стирай. Подтереть эти, mm -hmm. да? Так. Это вот этот я обещал показать. Этот надо будет все-таки тогда руки не дошли по поводу этих самых, да, персонажей, вот, которые, э, опять же, я, как сказать, стебался даже над Левашовым, там, и Трехлебовым, вот, ну, они ж даром же ж это все это говорили, да, вот пули дьявола, да, вот, как я говорил, да, присылают какого-то персонажа, подготовленного спецслужбой, из какой-то, по его собственному признанию, да, с этого, с Бельгии или с откуда, знание, да, вот. ну, неважно. Так, какая пизду разница, блин. Главное, что этот самый. Да? И оно это? тут начинает рассказывать, как правильно надо жить. Ведическое писание, Рубахи. вот там продвигает. Вот, видите, как это самое, да? Вот, а по сути, нутро какое, да? Ну, мерзкое нутро, да? Вот. Жену свою нахуй, да? Нашел молодую, блять, и начинает тут учить... Россиянское поколение, да, как надо правильно жить. Вот такие пироги. Понятное дело, что это не его апартаменты и ну, все такое прочее. Оно такое. Не суть важна. Оно ходит, блин, это ну, самое. Ну, кичится, понтоваться этими ну, самыми. Это... Якобы там русская рубаха и все такое прочее. Ну, а на самом деле, зараза, прибывшая оттуда же, загнивающего, вечно воняющего этого запада. Вот, если кто не узнал, вот, то... Озвучивать не буду. Неоднократно стебался, да? Много раз у меня спрашивали, что это за хуйло продвинутое, да? Стоит ли ему доверять? Нет, конечно, не стоит. Человек или все время... Э говорит э, в нужном направлении да вот а не так как вот меняет эту свою шкуру блин надо их показывать. Ну, давай это. тогда покажем а то пройдет время и будет. да совсем не модная станет вот, нас насобирал этих мисок вот более-менее интересные наряды и оказывается даже среди этих мисок бывают белые бывают симпатичные там из бельгия ну, все что-то так любят Вдруг захотели возвыситься да, крылами. Видите, а мир как меняется, да? Вот все с крыльями все этот самый, да? Мисс вот. Болгария. Ну это вот прям вот вообще деваха эти в теле. Вот. Как она туда прошла в эти худосочные ряды? Ну, тоже, видите, цветочки траливали. Платье, это замечательное. Дело, да, это ну, вот, это мисс Великобритании, вот у кого понятно, что вот, на бестолковке М -м, это самое и, и главное, самая с... коренная да. местная да. самая натуральная британка, да? максимум, что это бело-зеленая наряд, ну все равно это не спасает мисс Германия Батяня прикол говорит, не этого, кнута не хватает ну, это пипец, это самое, пипец, в Германии полные каранты, вот, потому что, блин, ну видишь, ну, вроде это самое... симпатичная блондинка, да, ну опять же, ну, ну вроде как надета какие-то трусы, да, но все равно, блин, ну это пошлятина ну, какая-то вот просто это. пипец, просто какой-то пипец, да. Мисс Гондурас мне это удивило, пиратская какая-то, это самая тематика, ну наверное, может Связано, Карибы Своей же истории нету, Ну да, это же рядом. Это что-то Ну, это что-то это. Центральная Америка это что-то. Да, в понятия. понятно. удивился, думаю, еще пиратская тематика. Придуманная вот эта же история, поэтому вот это ж надо мисс Исландия. Ну, видите, вот бело зеленое все это дело. Видите, как красиво, эстетично. Мисс-Китай. Ну, понятно, что узкоглазие. Ну, зато... Ничего красиво Свежепридуманная платье. история этой поднебесной, да? Красная ж. Вот, ну опять же, видите, в наших цветах все равно. Вот это вот класс. Это ж фьорды, мисс Норвегия, вот эти ж фьорды, острова, много-много вот этих маленьких. Интересно, эти как выполнено что Вот оно вот так вот вот вот. И вот это же шихний тут вот, вот такой черный-черный. Ну, вот здесь вот продумано в таком национальном колорите. Вот. Ну а это вот, блин, как я и говорил, блин, это... Просто пиздец какой-то, как в этом допела. Безумная императрица, тра-та-та, блин, Побухать едет это самое на окраину столицы, и с Питера она попадает в Москву уже, блядь, это пиздец. Все резиновая, губы вот эти шнадутые, ну, Россия вообще. Современная, да, ну, которая уходит уже, да, ну и нахуй, такую Россию, блядь. Вот. Ну, Мы это ебанутая, конечно, на всю эту самую хохляшку. Но сделана, конечно, эстетично. Ну, видите, самые продвинутые эти, как их назвать, дизайнеры, вот эта вся эта мототень, mm. все эти, весь этот запад, вот это все нацелено на вот это, чтобы ну, это продвижение, Охуенно, да, конечно. конечно, сделано. О чем тут говорить? Охуенно. Вот, ну, ну, опять же, крылья все в щитах самое. этих, мечара этот. Все же как это самое, да, как они говорили До последнего украинца, да Вот, или как это ж Македонская, до последнего сына До арии". хуй вам Вот Закончится это дерьмо Все равно, закончим мы это дерьмо Ни до какого, ни до последнего Ни сына, ни до последней дочки Это мразь подохнет Последняя Да это все-таки показать, да? Mm. Ну, ладно, давай ну, же Раз по покажем. мискам, был mm. мы по черным мискам. Mm. Вот. Видите, а вот Мис, Черная само... Америка, 68-й год, это что, типа, блин, не приглашали на белый. А кто начинал вот это все ну, делать? Да, да? расизм этот, раскол. Не приглашали черных мисок на просто американские. Они отдельную зафигачили. Вот понимаете, это все финансы, тогда уже это было финансы туда, все, чтобы у них отдельное было мероприятие вот это вот. И все-то, опять же, черные даже тут сидят в этих... Ну, не, не знаю, вот это вот, что седые волосы, может Не, ну может там все быть... будут черные, как же. Кто Они так... же этот самый. Кто на самом деле э, самый лютый э, нацист, националист? Ясно дело, вот это южная э, одна такая республика, республика. Ну и эти ж э, черные, так сказать, браты. Братки. Так, ну шо наши эти самые да, да ну или уже шо или там все наверно уже... все значит давай что там еще хотел и будем переходить к завершению Блин, ну, а чего ну интересно бы показать ну, давай уже это тогда принцессу это показали как раз тут написано принцесса швеции мадлен Тре терезия четерезия Та она флурпу в, в армии проходила. Вот видите, какая валькирия Ко с косой. Вот поэтому, опять же, почему эти самые там не на э, линии разграничения, не на специальной операции дочки эти самые, хотя бы санитарками, да? А вот видите, тут э, какое-то дворянство, хоть какое-то честь и достоинство, да. Я, конечно, это не... Ну, это тоже показ... да. показунство, конечно, ну, все равно она симпатичная. Не одобряю, видел я этих самых, да, на войне видел я э, женщин всевозможных, вот, но ну... Ну, ничего хорошего не, в этом нет. Не красит война, потому женщине, что это на самом деле психологические расстройства только вызывает. Так, что, давай будем. Да, закругляем, все, закругляемся. Все завершаем наш сегодняшний поток. Благодарю всех, кто участвовал, кто, кто помогал в проведении потока сегодняшнего. За ссылки благодарю. Вот, точно надо Напомнить, напомнил сегодня. Что мы же в Дзене зарегистрированы, тоже приходите там особо ролики, которые они проходят там. На Рутубе, но ну, он совсем, андонский, конечно, но ну, тоже регистрируйтесь, ставьте лайки, смотрите наши ролики там. Вот что, все-таки решать. Да не, ну ты этот самый, я Посмотр... хоть немного а, покажу. А, Шо, правильно, да. Для этого, чтобы на Матровом проводили мы поток, добавляйтесь. Ставьте подписчики, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать потоки. Подписывайтесь и на наш дополнительный ресурс на YouTube, «Маяк -смотритель». там будет игровой поток следующий. Вот. Наши есть аудио в аудио формате вещания на радио. Zena Миша давал ссылки в чате. Ссылки есть в описании. Будут обязательно переходите послушайте Первые потоки. Нет, первые ролики именно одинарные записаны. И некоторые потоки там есть в текстовом формате, в живом журнале. Наши работы тоже. Некоторые комментарии выкладываем. Ну, в принципе, каждый поток комментарии там выкладываются. Которые озвученные, не озвучены. Кто почитать, хочет и убедиться, что мы комментарии просматриваем, оказывается. Некоторые даже озвучиваем. Телеграм-канал в основном для того, чтобы активно в активном режиме озвучивать свои комментарии, свои вопросы в онлайн-режиме, я имею в виду с потоком. Маяк правда, Переходите, там тоже и записаны собственно потоки со стороны телеги вот в таком вот режиме, когда мы вдвоем просто сбоку вот, и, э, текстовая информация, аудио информация тоже в телеграм-канале есть. Некоторые спорные, так сказать, опасные видео и картинки выкладываются в телеграм-канал. но ну, в общем, тоже интересно. Так, что еще? Сообщество. Сообщество. ВКонтакте. Там вообще все в одном, так сказать, месте. Удобно. Видео, ссылки по переходу на все наши ресурсы. То, что выкладывается в сообществе нашими соратниками, там тоже интересуйтесь, смотрите их творчество, их видео, какие-то просто размышления, размышлизмы, да. Ну и просто соцсети тоже мы там выкладываем, то, что на потоках демонстрировали, видео, фотки, тоже некоторые фото, видео, которые ну не показывали, а нужно их продемонстрировать, так не показывали на потоках, поэтому добавляйтесь, друзья, Олег Пелюгин, ну и скайп, Олег Сергеевич 64, все это опять же по ссылкам в чате было, будет в описании, есть в э, сообществе ВКонтакте, Свет Маяка, ну вот так вот, реально будет серьезная помощь, поэтому однозначно приглашаем.